Я работаю в газете «Огня Алла И сегодня я пришла получить прививку от COVID-19. Моя главная цель, наконец-то, избавиться от этого страха заражения. Не только заразиться самому, а заразить кого-то. У меня маленькие дети, родственники, постарелый отец. Я хочу, чтобы поскорее вот эта зараза ушла из нашего общества, чтобы мы, наконец-то, зажили прежней жизнью. Поэтому сейчас я буду получать прививку. Сразу пока вы это... Посмотрите, что вакцина открывается, чтобы это некоторые говорят, что получаем витамины, Пока вы получаете вакцину, хочу дать вам инструкцию. В течение первых трех дней вы не должны вместо инъекции тереть, купаться с растиранием, ну, именно вместо инъекции. Угу. Нельзя злоупотреблять алкоголем, это мы всем говорим, поэтому, пожалуйста, извините. То, что нельзя. Первые три дня могут быть небольшое поболевание вместо инъекции, припухлость вместо инъекции, это все пройдет. Ничего делать не надо, никакие таблетки принимать – Единственное, если у вас будет температура до 38 градусов повышаться, то можно выпить по А так, в принципе, это инактивированная вакцина, у вас не должно быть никаких реакций. Угу. Мы желаем вам, чтобы у вас выработался иммунитет и чтобы вы никогда не болели. Рахмет. Вы нам нужны, Рахмет. вы медийная личность. Рахмет, Рахмет, я в свою очередь я хочу сказать спасибо нашим угу. девочкам. Вот, э, это человек опытный, я ее угу. знаю много лет. Айгур Мусагуловна, Муса... извините, пожалуйста. Айгур она много лет в области борется с туберкулезом. И вот теперь она на посту снова боевом, потому что она борется с нашим страшным заболеванием, это COVID-19. Мы желаем здоровья вам, Айгуля. И сегодня медсестра, которая сделала мне... Маржан. Маржан, да? Маржан, вам тоже здоровья, всем нашим медицинским работникам. И я хочу сказать, чтобы люди... Не боялись да. получать прививку. Вы еще да? находитесь здесь, будете еще 30 минут наблюдаться. И первые три дня после вакцинации мы постоянно О -о -о. будем за вами вести дистанционное наблюдение. что вы всегда были на связи. Рахметр. Мы вам желаем здоровья.